Добро пожаловать в пансионат Соловей, автономное учреждение Курской области. Единственное учреждение в своем роде на берегу Черного моря является подведомственным учреждением Комитета социального обеспечения материнства и детства Курской области. Ни у одного региона России нет такого учреждения.